Частицы пружины колеблются в горизонтальном направлении и волна распространяется в этом же направлении. Волны, в которых колебания частиц среды, происходят в направлении распространения волны, называют продольными.